Сегодня у нас в гостях, как всегда, Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр. Я вас приветствую, Евгений. Ну, начать я хотел бы с церемонии Оскар. И, прежде всего, это никакая, естественно, не сенсация. Это было все ожидаемое, прогнозируемо, что документальный фильм Навальный получит приз. Но меня больше интересует не это событие, а реакция в Facebook. Вы знаете, что... Практически по каждому поводу есть два разных мнения, и здесь, естественно, сцепились, особенно украинские пользователи были недовольны, что победил фильм «Навальный» так как номинировался украинский, документальный сказали, что украинский. это конъюнктура чистой воды, и это сделали, потому что сочувствуют Украине и так далее. Но как вы считаете, вообще, что это значит? Это какой-то месседж Москве, Победа этого фильма? И насколько вообще действительно можно говорить о какой-то конъюнктуре и политизации этого фестиваля? Я думаю, что... Здесь есть немножко от всего, <смех> по-моему. Конечно, мы, так сказать, нам трудно оценивать, мне лично трудно оценить какие-то достоинства, так сказать, фильма как документального. Но, так сказать, судя по тем вот отрывкам и как бы, которые мне удалось посмотреть, он, он в общем-то, действительно передает ту, ту в общем-то, атмосферу, которая происходило с Навальным и, так сказать, рассказывает а, о соответствующих, так сказать, отношениях, в семье и так далее, что очень важно, кстати, для западного зрителя, но он и создан для западного зрителя. А, поэтому вот эту часть я как бы не берусь комментировать, я не знаю просто. А, наверное, хороший фильм, мне понравился. Вот. Если мы будем говорить о политической составляющей, да, то здесь как бы главное все-таки состояло в том, что Навальный, как бы там ни было, это действительно герой, он действительно находится в тюрьме, он действительно подвергается пыткам в этом карцере, его из карцера в карцер только и переводят. Естественно, об этом знает мировое сообщество, и, естественно, его поддерживают все люди в мире. Это совершенно однозначно, и тут как бы, в общем-то, нечего обсуждать. Но есть ведь и такая позиция, что... Как известно, вот эта процедура Оскара, она ведь, скажем так, всегда старалась держаться как бы обособленно от политики, они не давали право выступить президентом, когда те пытались это сделать, даже президентом Соединенных Штатов Америки. Это записано, что этого делать нельзя. Это запрещено. В их, скажем так, статусе, этой, так сказать, ну, организации, которая проводит вот такие вот, скажем так, Оскаровскую вот эту вот премию. Поэтому... С одной стороны, если бы они дали, к примеру, выставить право, право Зеленскому, то не нарушили бы, собственно, свои собственные правила. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, вот украинский ФИН тоже номинировался, но его как бы оставили на, так сказать, втором месте. Я не думаю, что здесь кто-то победил. Здесь просто, скажем так, вы же помните, когда на определенных номинациях, когда победил Трамп в свое время, когда вот «Оскар» проходил после его победы, что там только про этого Трампа не говорили. Там действительно они свободны в этом смысле. Они говорят все, что они хотят, все, что они думают. Так что, конечно, это действительно с политической точки зрения поддержка Навального. Другое дело, что вот опять многие говорят, Юля Навальна ничего не сказала в адрес Украины. Она 15 секунд выступала, слушайте. Она сказала, что она любит своего мужа и хочет, чтобы, что он, чтобы он был свободен, а также была свободна Россия. Что она там могла сказать об Украине? Это тоже, наверное, нелепая такая, ну, не знаю, претензия к ней. Это, об этом сказал режиссер фильма. Он сказал об Украине. Там было, было об Украине. Понимаете? Вот. Так что здесь, конечно... Понимаете, тут вот кто как судит, понимаете, кто с какой стороны смотрит. Вот, условно, сегодня был бюджет э, Великобритании на этот год, но там трижды упоминался Путин в отрицательном смысле. Но в то же время надо судить по фактам, а факт он один, что 11 миллиардов дополнительных денег, фунтов, выделено на оборонные, так сказать, цели. То бишь, считай, поддержку Украины. 2,25%, процента бюджета будет выделяться, вот так сказать, на разного рода Вот они, вот они факты. Поэтому то, что мир поддерживает, то, что Соединенные Штаты выделяют деньги, может быть недостаточно. Это говорит о поддержке Украины. И что там на Оскаре, кого номинировали, кого не номинировали. Ну, понимаете, это тоже как бы вещи такие... Они весьма условные, и кто как их может понимать. А в принципе, однозначная поддержка Украины и в США, и во всем мире. Что, о чем мы можем говорить сейчас? Кто такие страны, которые это не поддерживают? Ну, такие же изгои, как Россия, простите. Поэтому я думаю, что вот такая вот какая-то реакция в социальных сетях относительно того, что э, вот, мол, там кого-то обидели, кого-то, так сказать, кому-то дали, кому-то не додали. я думаю, это... Ну, скажем так, немножко преувеличено. Все в достаточной мере четко, все в достаточной мере определено. И я думаю, что и этот фильм заслужил. Понимаете, это мы сейчас вернуться к тому, почему Навальному не дали Нобелевскую премию, а дали Муратову. Вот давайте сейчас это вспомним, давайте вот будем говорить, что Нуратов, он шел на компромиссы, он с родними ну и тут же это же, ой, господи, же накрутится неизвестно сколько. Поэтому где-то нужно людям остановиться и понять, все понимают, какие огромные потери несет Украина, людские, материальные и так далее. Все понимают, как Россия, как агрессор, так сказать, поступает с Украиной. Все это понимают, уже вряд ли кто-то остался. Ну, я не беру определенные, может быть, слои в России, которые как бы, ну, там трудно им вообще что-либо доказать. Вот, а так, не знаю, всеми средствами, так сказать, где только можно об этом говориться, на всех площадках, на всех трибунах так сказать, любых общественных организаций, политических организаций. Поэтому дополнять это еще, так сказать, церемонии вручения Оскара, но ну, я думаю, это уже как бы немножко излишне. Сейчас эта шумиха, она, естественно, потихоньку утрясется, все станет на свои места. Идет объективный процесс. Он, его уже трудно повернуть куда-либо. И мы все прекрасно понимаем, куда этот процесс идет. Поэтому Сейчас остановить его очень сложно. И как бы завтра Рамштайн новый. Думаю, что будет выделена и авиация. По крайней мере, Великобритания на этом настаивает. Одна из первых и главных, так сказать, стран, которые поддерживают Украину. Да, там должна быть авиация. Но опять-таки мы тут в этом смысле можем только сказать одно. Поддержка Украины, она видна. Осуждение российской агрессии ну, тоже есть. Осуждение Путина, как человека, который организовал, конкретно организовал эту агрессию, тоже для всех все понятно. Просто процесс идет, где-то подождать немножко нужно. Вот мне кажется так. Хорошо. Просто еще два слова я хотел по поводу Оскара сказать, что... В любом случае сейчас мы отбросим э, какие-то политические моменты. Серьёзная кандидатура какая-то присутствует. Э, помните несколько лет назад выиграл фильм, который касался там что-то миллионера Стручёб. Э, вот это. А сегодня э, в сегодняшней э, массу номинаций набрал фильм который повествует о жизни эмигрантки из Китая. То есть есть какие-то, не политические, а какие-то вещи, которые тоже интересуют киноакадемиков, и они, как говорится, держат нос по ветру.